Приветствую всех, и сегодня мы рассмотрим создание мерцания света. Ну, в данном случае, да, у нас какой-то источник света у костра, который мерцает. Поскольку в лекции для новичков не всем понравилась реализация мерцания, да, я здесь покажу три варианта, да, самых простых варианта, как можно сделать это мерцание. Итак, давайте приступим. Мы создаем материал. Просто новый материал. У меня он создан, он пустой, просто назван MCR Light. Открываем его. И здесь мы сразу выберем то, что этот материал будет функцией для света. Вместо Surface мы ставим Light function. Теперь нам понадобится время, Time. Следующее, что мы возьмем, это мультиплей, И в этот мультиплай нам нужно подать параметр. Я зажму единицу, нажму, у меня появится такая нода. Кликну на нее правой кнопкой мыши и здесь конверту параметр. Назову его, давайте тоже тайм. И здесь мы будем уже указывать время, да, э, при каком у нас будет свет мерцать. Давайте я дефолт поставлю 0.3 пока что. И подключу к Multiply. Так, следующая нода, как раз, которая сделает нам э, мерцание света, это нода Sign. Достаем Sign. И здесь у нас есть период мерцания, да, мы можем выбрать. Давайте я сразу подключу, чтобы это было наглядно. И здесь вот вы как можете увидеть, да, у нас уже свет мерцает. Здесь мы можем выбрать период, к примеру, 0.4. И у нас будет, да, мерцание быстрее. Так, дальше, в принципе, мы можем подключить еще одну ноду, но это уже на любителя. Мы можем, давайте сделаем 0.1, да, у нас получается такое мерцание. Ну и давайте подключим ноду фрэк. И мы получаем вот такое мерцание. Теперь, как его подключить, да, мы переходим в point. Light, который мы добавляли нашему костру. И здесь э, можем прокрутить вниз, найти э, light function. Да, и выбрать нашу функцию, точнее, наш материал mFire light. Единственное, что нам нужно сделать apply. Firelight, Compile Save, нажмем Play, так у нас компиляция шейдеров, нужно немного подождать. Компиляция да, прошла и мы видим, да, то, что у нас уже идет мерцание. теперь давайте рассмотрим еще один вариант так давайте мы это все сохраним из point light я убираю clear и теперь давайте рассмотрим вариант второй с помощью э, таймлайна Да, одному человеку не понравилось то что он был на begin play e. э, так мы создавали таймлайн, да, у него есть галочка autoplay, у него есть галочка loop. Можно вот такую вот линию сделать с помощью, да, shift зажимаем, кликаем левой кнопкой мыши и, да, получаем еще какие-то дополнительные пины. То есть можно тут выстроить какой-то более сложный график мерцания здесь автоплей стоит галочка loop переходим в аван time умножаем на 3 500 до да, чтобы сделать его ну, не таким ярким и достаем сет интенсивити от нашего point light ну то есть все то же самое да у point light у нас по дефолту все по дефолту остается. Ничего нового. Compile save. Жмем Play. Так. У нас снова компиляция шейдеров. А хотя нет, у нас движок завис. Давайте сделаем Open Project. Так. Save Да, иногда бывает, что пятый Unreal может viewport подвиснуть, либо крашнуться, но все-таки это ранний доступ. Так, откроем блупринты, которые были открыты. Так, материал мы можем закрыть. Так, здесь проверим. Автоплей, лук стоит. Так, таймлайн можем закрыть. Венграф все подключено. Жмем Play. И получаем более плавное мерцание, чем в материале, да, но по факту, да, оно такое же самое. Ну, единственное, что яркость можно немного изменять, поскольку на данный момент оно, по-моему, сильно ярко. Так, и теперь давайте рассмотрим третий вариант. Это уже с помощью таймера. А, так, в принципе, здесь мы можем... Это все отключить. AutoPlay loop. Из с event Graph, да, мы здесь тоже отключим. Так, и третий вариант. Э, с begin play. Э, так, мы подключаем. Что мы здесь делаем? Мы создаем кастомный event и просто делаем toggle visibility. Это функция, которая нам позволяет. Э, наш совет выключать и включать да то есть первый раз она использовалась мы включили второй раз выключили ну в зависимости от того включен или выключен ли у нас point light а, и мы достаем set timer by event и этот event на время которое вам нужно для мерцания но ну, я поставил здесь 01 и поставил looping, то есть со скоростью 01 у нас будет проигрываться цикл включения и выключения лампочки. То есть тоже мерцание, да, только оно будет э, реализовано другим способом. Вот таким вот способом, конечно, это не особо подходит для костра, да, но, к примеру, для света, который включается и выключается, это может подойти. Конечно же, все в зависимости от ваших задач. В принципе с таймлайном да, с таймлайном Это самый гибкий способ То есть делать плавно Как-то во время игры Можно корректировать мерцание Но конечно все зависит от задач И то что вы хотите реализовать То есть для обычной лампочки Нам подойдет материал да, Для чего-то более сложного Нам подойдет Таймлайн Здесь можно не только set-intensivity делать, здесь можно в принципе много логики написать на таймлайне. И также event-begin-play, где у нас просто включается-выключается. В принципе это самый простой способ, единственное что он на таймере и конечно же вместо этого лучше использовать материал. Есть еще, конечно же, несколько способов, но я думаю, их смысла рассматривать нет. Это самые простые, да, самые менее затратные способы. Поэтому на этом видео мы закончим и всем пока.